Всем добрый. Сегодня будем рассматривать тему, что вас лечит партнер. Итак, мини раскладик сделаем, посмотрим, как обстоят у нас дела. Итак, первая позиция, вторая позиция, третья позиция. Выбирайте, смотрите. Какой партнер? Кто это может быть? Загадывайте. Вдруг, враг, подруга. Кому что нравится? Какой партнер? Итак, давайте смотреть первую позицию. Взаимодействие ведущего и ведомого. Мастер материалов. Мастер говорит, должно быть так, как я захочу, что вас влечет партнером. Вам нравится, что он периодически бывает ведущий, а периодически бывает ведомый, и это вас влечет, вам нравится это. Когда-то вы, что хочу, то и делаю. Когда-то он что хочет, то и делает. Ну тут, как говорится, кто из вас мастер? А кто из вас и ведущий? Давайте раскроем немножечко поподробнее. Что же вас так сильно влечет, партнер? Чем он вас так зацепил? любопытство, провокации, <смех> прощупывание почвы. Да? Что вас влечет? Что он интересуется вами а, с разных сторон. Может и скрывать даже об этом. Просматривает планы на будущее, рассматривает. Ну, притягиваете, представляете, общаетесь по телефону. Он, если к вам напористо, если к вам ну, внимательно да, общается, взаимообмен правильный. Вот, это вас влечет, это вас влечет, когда с вами общаются. Вас величт, чтобы вас добивались, как бы то ни было. А, ну, если, скажем, будем говорить про отношения мужчины-женщины, то мужчина и должен добиваться. Конечно, женщинам это нравится, когда мужчина, как рыцарь, да, скажем так, он добивается девушкам. Такая вот зажигалочка, такая вот интересная, веселая. Видимо, и он такой огненный. Карта нам показывает, что он такой живой, такой. Это вам нравится. Вам нравится, что он. Боится вас потерять. И у вас созависимые отношения. Ну, нужно, конечно, в зависимости не ставить людей. Ни себя, ни его. Как говорится, должны быть свободные отношения. А что такое свободные отношения? Это никто никому не привязывается. Тогда человек не болеет. Ни душевно, ну, то есть, ни психологически, ни физически. игра скажем так улечет тут по первопозиции короче игрульки и вам это нравится ну, действительно отношения это как игра некая вот и О, смеяться улыбаться прикалываться жтить это классно когда по легкому это все идет нежели напряжно вот давайте посмотрим вам совет это вас влечет, влечет и увлекает. Давайте посмотрим, что вам с этим делать. Под первой позицией. иногда может быть полезно применить и хитрость женщина должна быть немножечко чуточку хитрой да? то есть не сильно приближаться не сильно как говорится быть зависимостью а немножко быть отстраненной как бы не раскрываться мужчине полностью совсем не раскрываться прям так э, на распашку. У вас должна быть какая-то тайна в женщине, все равно должна быть. Поэтому не все рассказывайте, не все показывайте, немножко прерывайте на каких-то последних там, э, например, там... Э, разговаривала, потом говорит, я что-то забыла и раз выключила. То есть на таких каких-то интересных моментах, чтобы не все до конца прям было ясно, четко и понятно. То есть какие-нибудь вот такие маленькие полезные хитрости, дабы он не думал, что вы прям вообще его его, скажем так. Так, ясно. Это с первой позиции, что кого куда притягивает и почему. Ну, немножечко нужно посмотреть на какие-нибудь, обратить внимание на книжечки на какие-нибудь фильмы посмотреть в плане, может что-то подучиться где-то, подсмотреть, скажем так. Да, у девушек бывает, не хватает немножечко хитрости, которые очень правдивые и честные. Такие, например, вот как у меня точно вот этой хитрости нет. Думаю, кто бы научил. Говорю всегда прямо, как есть. Так, хорошо, девочки, идем. Вторая позиция. Что у нас тут? Что влечет вас к партнеру? Имидж. Вам нравится его образ. Вам нравится, как он себя преподносит. Но это может быть и ошибочное мнение. Это может быть не тем человеком, кем он себя представляет. Но это вам нравится. Это вас влечет. Отношения только зарождаются. Они вот как бы стремление произвести впечатление друг на друга. Вот. Но он может не тем, конечно, казаться, на самом-то деле. Вам нравится образ, а не сам человек. А если вы встречаетесь, ну, опять же, кому как. Кто хочет встречаться, просто, да, общаться как друзья. Кто хочет, допустим, чтобы переросли отношения в какие-то серьезные тут нужно обратить внимание с разных сторон смотреть человека. Почему? Потому что если он не является тем, кем он есть, а это только фантом, это только как обложка от конфетки какой-то, да, скажем так. Значимость такая повышена, скажем Вам нравится вот этот вот распышенность, скажем так, да Например Приехал на машине, скажем так А машина вообще друга, например, да Одел там костюм какой-то Или еще что-нибудь А оказалось, там Не знаю, там 19 скажем так, века и какого-нибудь соседа. Ну, я, конечно, утрирую это все. но, к примеру, говорю о том, что человек должен быть искренний, естественный, живой, да, а не то, что показываться, что вот я вот такой, вот такой, самый классный там, самый красивый, на самом деле, когда глубже копни, пустой, не, не поговорить, не пообщаться, поэтому выбирайте людей, которые а, единомышленники, есть о чем поговорить, а, интересно, не так, чтобы было девочки о помадках, а мальчике там, а машинка каких-то там, ну, это, конечно, детский максимализм, выбирайте людей по интеллекту, по статусу как-то по слою выше. И самой быть старайтесь интересным. Так, давайте посмотрим. Раскроем по пошире. Что еще у вас влечет? Бежит. Что он такой? Эгоист, видимо, недоступный такой, да, и... Но вы тоже как бы судя по всему в зависимых отношениях вас тянет к этому партнеру, возможно за ним кто-то бегает и вы думаете, чтобы он не достался никому и это вас притягивает, влечет к этому, чтобы о, за ним ходили, бегали, да, за ним смотрели, чтобы вас это привлекает так вы же от этого страдать будете а вас привлекает что он никак не может разрешить какие-то свои сложности и проблемы ну, почему вас так привлекает А вы не уверены в себе и защищаетесь тогда ну это конечно Вы хотите с ним встречаться, вы хотите с ним общаться, дела, любовь. Скажем так. Так, что еще у вас там лечет? Ну, конечно же, вам нужно работать немножко над собой. Почему? Потому что тут немножечко зависимые отношения будут вот такие токсичные такие качелеобразные, скажем так, и вы будете страдать от этих, вам будет немножко больно психологически, соответственно, если вы, допустим, не в курсе, как это и что, то нужно, конечно, посмотреть что-либо, информацию подсобирать, поднаучиться, подсмотреть где-то, Да, вот я что и говорила, что неустойчивое состояние. Вот, качелеобразные, может быть, истерики, психозы вы будете нервничать, вы будете. Но опять же, заметьте, каждый могу сказать, человек приходит в вашу жизнь. Те, что недостатки есть в мужчине, это все недостатки ваши. Это теневые все стороны, с которым можно работать. Например, он там эгоист сильный, страшный такой, да, то есть это говорится о том, что эгоистка это вы, то есть это как зеркало, оно вам показывает, что у вас теневая эта сторона, то есть надо посмотреть, что такое эгоизм, как он работает, как он проявляется, что с ним надо делать, как его трансформировать, и каждый человек это для урока приходит, то есть для опыта. А, то есть если вы будете себя изучать вот этот человек нынешний который у вас есть вы себя например изучили посмотрели его по повадкам изучили свои эти программки свои вот эти а, пороки там да скажем так то у вас мировоззрение ваше поменяется а сознание ваше начнет думать совершенно по-другому, и этот человек будет вам уже не интересен. Вам будет интересен другой слой, другие люди, другое мышление, другие единомышленники. И поэтому рассматривайте человека не как какую-то влюбленность, скажем так, да, любовь там первая и последняя, а скажем как опыт. И вам так станет легче, если вы будете смотреть на это со стороны опыта. И, конечно же, вы когда будете увидеть в нем все-все-все, прям вот все, что вам не нравится, это как раз-таки будет ваши внутренние состояния, которые вы не видите со стороны. Таким образом, можно себя прорабатывать. Вам нравится что он такой авантюрный такой любит путешествия переезды либо к вам приезжает либо где-то движется занятый такой весь и вам это нравится да он общается по телефону по whatsapp по ну соцсетях скажем так разного типа и вас это вылечет, то есть проявляет к вам интерес, проявляет к вам внимание. Ну, как бы хочу сказать, что проявлять очень хорошо, конечно, взаимообмен нужен. Вот, но вы не слишком там. Попробуйте не всегда ответить. Вы занято было чем-то там. То есть они любят эту загадку. Будут интересоваться, почему вы не ответили. Вы можете сказать, Ваня была занята, была там, да? Ответила там по возможности, то есть не всегда. Вот. И если вы хотите привлечь этого, конечно, человека. Давайте посмотрим вам совет. Если он вам нравится, для чего он вам. Так. Здесь предубеждение. Ситуация требует вашего внимания и прямого вмешательства. Тут говорится о том, что нужно изучить его с разных сторон, посмотреть а, себя с разных сторон, для чего он вам, а, что вы хотите с ним продолжать, дружбу а, или а, просто общение, или это просто мимолетная какое-то или серьезно определите для себя что вам именно нужно чтобы вы понимали четко для чего вам этот человек ну если вы хотите чтобы с ним быть то вам нужно вмешиваться в его жизнь общаться как бы привлекать также так как у него тут судя по всему поклонники, скажем так, есть люди. Он может выбирать, у него будет не только вы, еще кто-то есть, он со всеми там общается, ну, скажем, с несколькими. Вот. И если вам нужен такой, конечно, человек, то вам нужно, конечно, общаться с ним, привлекать его. А если, конечно, же нет, то соответственно, Обратить внимание на себя и а, прорабатывать, изучать себя. Женский пол ⁇ это очень интересный пол. Красивый пол. Почувствуйте свое тело, почувствуйте себя, что вы хотите, как вы хотите визуализируйте, представьте себе свое будущее, как вы хотели, чтобы оно протекало было, это как мы готовим что-то, как я хочу салат, какой я хочу салат, да, я представила что, что я хочу сделать, собрала и сделала, к примеру, ну вот то же самое, представляйте, визуализируйте, изучайте себя, это очень-очень интересно, между прочим, женщина это такое интересное существо, скажем так, Веселая, загадочная Как вот четыре времени года Не знаешь просто Какая погода вырвется наружу. Это прекрасно на самом деле Если не истерить Выкинуть все токсичности вы, Выкинуть все вот эти Трансформировать пороки Это будет прекрасное красивая девушка или женщина, кому как, ну вообще буду говорить про женский пол, женщина это женский пол, и я буду говорить про него таким образом, так, третья позиция, рассматриваем, что там влечет вас к партнеру, так, вы прокручиваете, одно и то же, да, постоянно. Страсть, что вас влечет, он страстный, говорит вам, видимо, об одном и том же. Что-то вас влечет, прошлое вас влечет, что-то в прошлом вы вспоминаете, как было, видимо, хорошо. Не Надо, конечно, жить прошлом, надо жить настоящим. Будущее просто представлять и настоящим жить, потому что мозг у нас занят либо прошлым, либо будущим и не хочет, чтобы человек жил настоящим. А нужно на это обратить внимание, что ты живешь здесь и сейчас, вот здесь руки, вот здесь картинки. Ты живешь здесь и сейчас. Не надо жить никаким прошлым. Прошлое надо было и было. Да, было хорошо можно сделать еще лучше так дальше рассмотрим что вас влечет партнером он не наказывает да он не жертвует ничем, скажем так, да, что вас лечит партнера? что он э, не пляшет под дудку, не под чью, делает сам, что ему нужно делать, никого не слушает, Сидит, вас ждет, что вам нравится, что он вас сидит, ждет. Выставляет границы, да? Может, он еще тоже в каких-то зависит? А, тайное удовлетворение. Тайна вы там. Что вас лечет? Тайная любовная связь. У кого-то здесь треугольники. Либо, ну да, либо треугольники, либо это на работе все происходит. То есть э -э, роман, рабочий роман, да, скажем так. Вослечет, что он там любопытен, э -э, познает что-то какой-то авантюризм, какой-то адреналин на работе. Конечно же, смотрите в разные стороны, там рамки восстанавливаются. На работе, допустим, вы подчинённая, а он там, например, шеф, скажем так, и тайно вы там... В общем, познаете друг друга. Ну, воспоминания вас влекут к этим партнерам. Возможно, вы поругались, возможно. А у кого как, конечно. Вариантов целая куча. И вы прокручиваете эти моменты, как бы вы на работе а, там шухарили бы. И это вам нравится. Адреналинчик такой. Но опять же, смотрите, девчонки, легкие отношения вам нужны или серьезные, потому что любовница никогда не будет по сути серьезно, да, если вы уже с ним находитесь, то он вас и будет рассматривать в позиции второй, не более. Ну, вас влечет к этому партнеру, значит, нужно обратить внимание на себя, почему вас влечет. Ну, если вы действительно хотите легких отношений для опыта, да, скажем так, побыли, да и все, это один вопрос. А если по-серьезному, то тут кому интересно, это а, немножко психологически считается нездоровым быть во второй позиции, потому что она никуда не приводит только к, нерв, к неврозам, скажем так. Ну, вас влечет, это манит. Вы так он вас искушает. Вас влечет. А, когда вы злите, когда он злится? такой вот опыт вы проживаете, понятное дело, вот, и, ну, много интересного скажем, познайте в этом опыте, и это вас, ну, это такое, знаете, влечет вас, конечно, у вас зависимость от сексуальных фантазий, но это, конечно, обман на самом деле, вот, прокручивается абсолютно, Ну, кому интересно, это, конечно же, пусть для опыта попробует. Ладно, хорошо, посмотрим. Совет. Какой выпадет совет третьей позиции. Всему свое время. Поэтому, скажем так, возможно, если для серьезных отношений, это не ваш мужчина абсолютно. Вот, поэтому ну, проходите такой опыт уже для себя, понимаете, что это просто влечение, это просто тяга. Ну, надо разобраться в этом, конечно же, почему вас к нему тянет? что скрыто в вас, например. Возможно, в детстве что-то такое дома происходило, тайна вот такого, да, что вы взяли эту проекцию, программку, перенесли сейчас в этот момент и ее проигрываете. Почему вы хотите этой тайны, да? То есть, опять же, страх, адреналин, это вот все вот это, вот то, что неуверенность проявить, чтобы человек был с вами. Возможно, вы в паре, да? Например, он в паре, вы в паре. Вам а, этому скучно там в семье, и вам скучно в семье. И вы хотели разнообразить свою жизнь. Ну, как сказать это... Временные трудности, в общем. На самом деле, вот. И, ну, сами уже решайте, как вам там продолжать, не продолжать в этом во всем. Но вас влечет это. Ну, себя можно прорабатывать, конечно, чтобы понимать, почему меня влечут из-за чего, что такое тайная, откуда я это взяла и почему. Это некие мучения, это также мазохизм такой, некие страдания. Но одно дело нравится, да, одно дело просто изучить себя, почему это, что это такое, почему я так поступаю, для чего я так поступаю, но я же несчастлива в этом во всем. Это мимолетное все, игра такая совсем маленькая, мимолетная. Кстати, рекомендую посмотреть фильм «На Хлобыстином Временные трудности». Если когда говорят люди о том, что «Ой, проблемы, ой, куча дел, ой, куча всего, не вижу выхода, не, не могу никак ничего решить», вы знаете… Когда я послушала одного человека, он был ДЦПшным и рос такой с рождения. Ему родители говорили о том, что ты здоров, все равно это временные трудности, это ерунда. Он застегал шнурочки 8 часов. Я два дня в шоке ходила, не могла просто отойти. В этом 8 часов он застегал шнурки. То есть насколько... А, тяжело ему было, да, сколько времени он потратил, чтобы сейчас он нормально ходит, нормальный человек, отклонений вообще никаких нет, ровно ходит, преподает, а, семинары и так далее, и тому подобное, вот, и как раз-таки на эту тему можно посмотреть Охлобыстинный а, а фильм «Временные трудности». А, на самом деле у нас нет проблем, у нас есть задачи, которые нужно решить. И выхода всегда есть, тем более, я тоже книжку прочитала, где есть психологи, говорят о том, что есть выход 6934 четыре выхода, а у нас один не могут найти, вот и представьте, да. Так что все, что у вас выпадает на долю, страшное, тяжелое, не, необъяснимое, невыяснимое, имейте в виду, можете себе заложить такую программочку. Это временные трудности. Итак, девчонки, на этом все. В общем, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, будем разбирать, я там фильмы вам пишу, там нет-нет, там, чтобы, если что, визуально посмотреть, увидеть, пример какой-то взять, да, что-то осенит вас, что-то вы увидите новое, что-то, идея какая-то вам придет. И так далее. Это может быть не сразу, не сейчас. Это может через месяц, через полгода. Вы поймете осознаете, к чему это было. К чему ролик был записан. Да? Вот. Какой-то вашей ситуации. Возможно, через месяц вы увидите. Вот опять, оказывается, я осознала, к чему это должно было быть. И что это, и как это. Да иногда, на первый взгляд, кажется сумбурно. И кажется непонятно ничего на самом деле. Знаки читаются так. Где-то слово, где-то два, где-то предложение где-то картинка, где-то прохожий мимо прошел по телефону, что-то сказал, где-то крикнул кто-то другому, где-то сказал. Это есть знаки. вот Учитесь читать, учитесь смотреть на эти все подсказки для себя и трансформировать себе в нужное русло. Итак, все, девчонки, пока-пока, до новых встреч!